Всем привет, меня зовут Аня Нэш. это очередное видео на моем канале, так что не пропустите. Да, кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, то вы можете сделать это прямо сейчас, нажать на эту красную кнопочку, ну и, конечно же, оставить лайк и комментарий, это помогает продвигаться моему каналу. Короче говоря я уже было, хотела забросить свой канал, не снимать больше видео, потому что мозгами-то я понимаю, что вроде бы как нет смысла, потому что подписчиков мало, просмотров мало. Контент у меня гуано, и хуан его знает, когда я уже начну делать качественный контент. А с другой стороны, я вот всей душой понимаю, что мой канал на ютубе, это вот мое детище, это мой проект, который я взращиваю вообще несмотря ни на что. И лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 поэтому будь что будет. Ладно, короче, это была минуточка натья, так что погнали. Я хочу с вами поделиться одним видео, которое я снимала еще несколько лет назад. Я даже не знаю, зачем я записала тогда это видео. Ну, наверное, это как новое платье в гардеробе у женщины Шок было! Ну и перед началом хочу рассказать вам одну небольшую предысторию. Когда я жила в деревне, и у нас в районе проходили всяческие конкурсы, фестивали. И вот на одном из концертов, когда я сидела в зрительном зале, девчонки выступали, пели песни на английском языке. Одна девочка пела песню на французском языке. Мне кажется, это один из самых просто вот, ну, шикарнейших языков планеты, ну, по-моему, конечно, субъективным мнению. может быть, кому-то тратить татарство. И когда девочка пела песню на английском языке, знаете, так немного резала слух, потому что вот это вот for her, ну, сами понимаете, да, о чем я говорю, то есть произношение. И когда девочка пела на французском языке, я вообще просто, меня это настолько вдохновило, что, ну, думаю, почему бы и не попробовать, да, почему бы и не петь именно те песни зарубежных исполнителей. И вот я так, потихоньку, помаленьку стала а, петь песни. И вот так вот я добралась до той песни, которую я записала, именно Кавер. Это песня Адель Хлу. Ну и вот что из этого получилось. когда пришла. То есть он меня сразу в эту в кабину-то он меня не пустил, потому что ему нужно было послушать да, меня, а то, может быть, я там вообще там, медведь не на ухо наступил. Может, у меня вообще голоса нет? Он мне, значит, включил минусовку и говорит: ой, я короче, я так села, короче, не бей не мил мне Ты что не поешь <смех> а я вообще просто я растерялась я ну, то может быть вообще и не стоило бы но он сказал что как бы все нормально все все вообще хорошо и как бы и произношение ну более-менее как бы ну это мне так это мне короче говоря так показалось не знаю он, он мне сказал что как бы все нормально <смех> Ты меня будешь прерывать, да, если что-то не так, или прям до конца надо будет? Мне казалось, что у меня просто соплей, просто полный нос, я пыталась это, и у меня, Ничего. скажем так, пересохло все в горле, я пыталась это все как-то взглотнуть, все, не, вот, не ну, разрушить. это от волнения. Ну, а как в целом? Волнение сказывается всегда. Ну, по Погромче чуть-чуть. Ну, вот так вот, да, где-то прям. А вообще, сама минусовка еще такая сама в себе тихая. Нет? Нормально? Да? Ну, минусовка, конечно, так себе, <coughs> не фонтан, скажу. Uh -huh. Я еще и скачала, нету. <coughs> uh -huh. Звукорежиссер вот такой, в плане того, что он слышит, он слышит вообще он, все мои косяки, он мне прям вот, ну, настолько мне там, ну, подсказывал, направлял, как, что, ну, и он записывал, ну, те кусочки, которые как бы ему понравились, и мы вот так вот постепенно-постепенно, мне прям вот несколько раз приходилось все начинать сначала. А. Так, да. To так. Ну, ну, я поняла, а? Ну, попробуй, да. Угу. Да. Uh -huh. с самого начала, или? Uh -huh. Короче, я не стала тут вам, скажем так, вставлять те кусочки, где я как бы пою, да, ну, и там я такие вот, ну, неловкие моменты, да, где у меня были, это все, короче, поставлю ну, вставлю в видео, да, а потом я уже вам покажу до и после, как я пою, вот, как я пела именно, вот, когда записывали, и уже сам результат. И был, знаете, такой момент, когда уже готовая э, аудиозапись была, и я дала своей сестре послушать, и там, короче, был такой момент, она говорит, как это... Петушины, как будто ты какая-то курица, говорит, ну попаешь Ну, там просто был такой, ну, как-то такой момент. Ну, в принципе, как бы звучало это неплохо. Я бы не сказала, что прям совсем. Но звучало это не неплохо. А, Косяк был. Косяк. И я никак не могла попасть именно в припев. Ну, у меня, может быть, получилось это от силы, может быть, раза два. А так я не могла. у мне... Меня... С самого начала. Считай. Я, ну, я вроде бы как... и Ну, то есть вступить, а я не могу. И вот он мне подсказывал. И мне говорю, раза два, наверное, получилось, когда я... Mm -hmm. Было, конечно, вообще сложно, потому в горле все настолько пересыхало. Что, где-то что-то еще было? А мне вообще... И вот этот вот звукорежиссер, его зовут Валерий, он сам закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Он сам сочиняет музыку. И вот он у меня как-то спрашивает, а ты стихи пишешь? Я говорю, ты, ты, ты что, господи? Я говорю, у меня говорю, либо ну, не хватит вдохновения, либо мозгов. Но Скорее всего, второй вариант. Но он говорит, если что... А, так вдруг напишешь, да, там какие-то стихи или, допустим, там песню, то он может сочинить музыку, то есть он говорит, если говорит, в стиле алиабузовая, то где-то около пяти тысяч рублей будет стоить. Если все-таки там э, будет присутствовать какая-то инструменталки, да, инструментальная, то есть то это как бы тоже уже будет ну, дороже. Ну, пока я еще до этого не дошла. Мне кажется, мне очень кажется, я не пою грудь, где-то вот здесь. <свист> <свист> <свист> а? <свист> Блин, <свист> ну, песня сложная на самом деле вообще. <звуки> Это вот здесь он мне подсказывал, <звуки> где я не могла вступить именно в припев. <звуки> I... <с <с Вот это тот момент. Сейчас. Я вот до того ну, устала просто. У меня голос устал. Я даже просто уже смеяться не могла. Вот. Ну, настолько вот... Это настолько энергозатратно, что вот просто, как это, знаете, сказать, И эмоционально, вот... Ну, просто я, я оттуда вышла, блин. Просто вот, как выжатый лимон. Mm -hmm. Еще раз. Mm. Mm. So, А я, понимаете, человек настолько, скажем так, вот просто перфекционист до мозга костей, что меня вот ну никто не слышал, как я пою, да, как я ее дома пою, и вот эти вот, ну что там слышал мои косяки. господи, что блин, так вообще такого не, не могла себе такого позволить. Да, да. <clears throat> running out of time. <clears throat> so hollow from the other side. <laughs> so hollow from the. <laughs> <laughs> <laughs> Yeah. Это болит. но песня на самом деле очень сложная. Вот. Ну, я не знаю, на мой взгляд. So, so, there, <coughs> Короче, не могла никак вступить. ⁇ -мо ⁇ Господи. Короче, это называется испанский стыд, блин. Само за себя стыдно. Типово, короче. У меня уже какой-то даже слегка неестественный приял вот на настолько... а! To tell you anymore. Это что, все? И все, и тут... Мы хорошо... Отмучилась. Ну, Можно показать и так. Короче, знаете, что, ребят... Я то знаете, воспользовалась я лайфхаком, я не помню, может быть, или с YouTube. Вот Кто досмотрит вообще до этого момента, обязательно пишите в комментариях. Короче, я додумалась, ну, чтобы, так скажем, от волнения, да, там, меня там подбышки, короче, не спотели. Я, я присобачила себе сюда, короче, эти ежедневные прокладки, ну, чтобы это... Я просто настолько боялась, что-то где-нибудь это просто выпадут. Короче, Потому что они меня там настолько скомковались. Короче, это был просто полный трэш, блин. Ну, как бы все хорошо, нормально держались, хоть такие за эти самые дешевенькие, но держались они прям вот нормально. Ну, вот он меня спрашивал, вокалом меня занимал, условно говоря, да, что я занималась вокалом. Вообще, на самом деле, я просто самоучка, и это мое чисто хобби. Да, потому что, ну, вот этим я отдыхаю, на самом деле. Да, я так разряжаюсь, я... Снимаю стресс, можно сказать, да, потому что музыка, это, конечно, это мое все. Вот такое вот у меня, ребят, видео получилось. Если вам понравилось, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И, конечно, не забывайте ставить колокольчик, чтобы вы не пропустили мои следующие ролики. И всем пока-пока, ребята.